что он ненавидит Пселдонимова, проклинает его, жену его и свадьбу его. Мало того, он по лицу, по глазам одним видел, что и сам Пселдонимов его ненавидит, что он смотрит, чуть-чуть не говоря, чтоб ты провалился, проклятый, навязался на шею. Все это он уже давно прочел в его взгляде.